Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и сегодня мы с Артемом, Артем, помаши, пожалуйста. Всем привет. А, приехали показать вам действительно интересный коттеджный поселок, который бьется прямо в альтернативу квартирам, которые находятся здесь на районе. Сразу давайте просто поговорим с вами про место, где мы находимся, сравним. Даже, наверное, сразу скажем, сколько дом стоит, а потом уже будем смотреть, из чего он состоит, и вы прям кайфанете, потому что здесь можно разгуляться не на шутку, добавить площади, добавить зон себе, и, ну, прям участок позволяет. Короче, мы находимся в микрорайоне Раздольное, там вот у нас справа находится министерские озера, вот здесь у нас видно Мерката, а вон там строится Сочи парк. Его как бы человеческий глаз-то видит, но вы на камере вряд ли увидите, Короче, ну, краны стоят, все здесь рядом, там строят школу, там строят детский садик, там строят полноценный новый район. И мы от него находимся в 5 ну, минутах езды. В километре. Вот, он вон там. И здесь, значит, у нас есть вот такой коттеджный поселок, который будет состоять из всего лишь 10 домов. Да. На сегодняшний день Штук 6? 6 построено. Да, и 4 нет. еще будет построено вот здесь. По факту остался один единственный дом, на крыше которого мы стоим. Но сначала мы с вами поговорим о том, о его концепции, а потом уже зайдем с вами в сам дом и посмотрим. Расскажи, пожалуйста, про концепцию. Что вообще самое главное рядом есть? Потому что в первую очередь у нас покупается место. Да, давайте по месту. Здесь рядом сразу же 20-я герцелковая дивизия в 800 метрах выезд на улицу транспортно и на обход Сочи, если вам надо в Красную Поляну у Вадлера. Вот Это даже буквально... если приглядеться, дублер видно отсюда. Да, в общем, буквально 3-5 минут, и вы уже поехали в любую точку ну, вообще, без пробок, особенно если по дублеру вы поедете. А, также здесь море полтора километра. Это вот мы выйдем на в принципе на, на транспортную. Нет, на 20-м городе Стрелковой мы выходим на курортный проспект, это где 9-я гимназия, то есть вот мы сразу выехали на курортный проспект Дендрарий Светлана, тоже 5 минут, остановка автобуса 200 метров отсюда, пекарни, суши, автосервисы, мойки, магниты, пятерочки, вот находятся прямо за этим домом внизу, это тоже 200-250 метров школа, 9 гимназия, полтора километра. Ну и плюс еще строится новая школа да. в Сочи парке. И Новый детский. сад да. Сочи парк, кислород, МФЦ, школа, детский сад и школа, причем уникальные там с эксплуатируемой кровлей. Это мы все тоже пока Рынок фабрициуса свежие овощи и фрукты находится за этой горой. Да. Вот за это. Тут буквально Без совсем чуть-чуть. Пожалуйста, 5 минут. То yeah. есть. Вы живете в черте города, но в то же время в таком небольшом коттеджном поселке, где все сделано в едином стиле, закрытая территория. вот. И вокруг, в принципе, зелень. Да, здесь нет вида на море, но а, нет никаких муравейников, старых фондов. В основном частные постройки, причем, обратите внимание, дома не ну, какие-то халупы, скажем uh -huh. так. А все сделано достаточно... Ну так, если посмотреть вокруг, то здесь действительно нет ни одного высотного дома. Это как бы жилой квартирник, но он низкоэтажный. И здесь э, мы с вами видим вот такой вот коттеджный поселочек. И видим, как люди, которые уже купили, реализуют свою территорию. Мы неспроста начали это видео с крыши, потому что отсюда мы с вами поговорим про соседей, сколько стоят они, поговорим про дома, сколько стоят, но сначала поговорим про инфраструктуру. Вот здесь вот видите, люди вырыли бассейн. Там ребята себе сделали сауну, баню, бассейн и тренажерный зал еще. И он действительно большой, плюс еще свободная территория здесь, на доме, на котором мы стоим. Сколько здесь соток земли? Четыре а, с лишним сотки земли. Кажется, что мало, мало да? Но... но мы когда прошли, здесь прям реально кажется, что очень все, все можно разместить. разместить. Во-первых, как бы вы видите, здесь вот даже три машины уже встало. Ну, да. А при этом, если мы с вами отойдем вот в эту часть, то мы с вами увидим еще вот такую территорию. На самом деле, я бы вот именно здесь поставил бы парковку, а вот здесь бы сделал бассейн, бассейн а вот туда в уголочек поставил бы баню. Плюс еще зеленая лужайка и даже какая-то маленькая беседка получилась, но об этом мы с вами поговорим снизу. Ну, прям дорисуете картинку себе и поймете, что она прям там просится. Ну, а даже вот, что дорисовывать? Вот, вот человек здесь вот, больше а... будет. А, а да. ну нет, примерно так примерно же, Примерно да. так же. У него только вот здесь парковочка. ту я разделяю территорию бассейны, и парковки. Там у него беседка. Ну, и в том угле я даже не знаю, что... Вот он, кстати, еще насадил он там вот а, сверху. Шоу. да. Ну, вообще, в принципе, на самом деле это круто. Когда... Это ему делаем, что застройщик. То есть а, мы про цену еще не сказали, ладно а, стоимость этого дома 237 квадратных метров 28 миллионов рублей если вы Давайте если сравним. вы вдруг скажете, что это дорого, давайте то сравним. давайте сравним. Вот мы с вами видим Мерката, жилой комплекс. 66 квадратных метров на сегодняшний день имеют цену 22-23 миллиона рублей. Это низкий этаж, да, если брать супер видовой. То мы упремся теперь на 25-26, с ремонтом мы упрёмся там в цену, типа, около 30 миллионов рублей. Возьмем с вами Сочи парк, который строится вот здесь, 50... 54 метра, квадратных... 17 миллионов рублей тоже в стройке и без ремонта. Но уже сдано. Да. А, если мы с вами возьмем там империю и так далее, то мы увидим примерно такие же цены, то есть за квартиры как вы понимаете всегда цена больше. Здесь мы с вами имеем дом 237 квадратных метров по цене 28 миллионов рублей. А посчитай, пожалуйста, сколько это за квадратный метр, потому что есть любители, те, которые пересчитывают. А, считают... пересчитываю. Дома, на самом деле, конечно, нет смысла считать именно за квадратный метр, но есть люди, которые ориентируются на это, и им важна именно эта цифра. 118 тысяч за квадратный метр. И у вас здесь есть собственный дом, который уже построен, да, вам без ремонта. Есть территория, которую вы можете реализовать. Я думаю, что с этой стороны, наверное, все понятно. Мы еще, думаю, сходим с нами вот в этот дом и просто посмотрим, как его реализовали, потому что здесь, можно сделать то же самое. Но сначала мы посмотрим, как чистый лист, а потом уже посмотрим, как это все можно выполнить. Место действительно очень хорошее. Самое главное, что вы здесь покупаете собственный дом по цене квартиры в инфраструктурном месте. Да, прошу. Самое а главное. еще Минозера, кстати, построят школу. А, ну кстати, да, там уже завезли наконец-то стройматериалы, и началась какая-то движуха. В общем, район активно развивается, и этот драйвер будет роста Ну, опять же, если вы там через 3-5 лет соберетесь перепродавать, ну, явно он. Ну, будет... 35 он будет стоить в черне, как, даже как минимум, да. да. И самое главное, что для Сочи важно. Подожди, можно я сразу добавлю? Почему я вообще вдруг так вставил эти 35 миллионов рублей? К нам недавно просто приходили ребята а, да. с коттеджным поселком они строят дома, ну вот такого же формата, без бассейнов, там без всего. Еще не в Уч-Дере Уч это вот как ты проезжаешь Дагомыс, потом Едет поворачиваешь Дагомыс. в сторону гор, нет, после Дагомыса, если поворачиваешь в космос, сторону да. гор, да, поворачиваешь в сторону гор, едешь туда еще дальше, и дома просто вот со на территории. 3, 2, 3. 35 миллионов рублей и здесь стройка. как бы 28 и готовые. и в сочи и в сочи и как бы тут центр ну вот мы выезжаем на курортный проспект типа 5 минут я тебя перебил извини продолжать самое главное преимущество точнее их много вот именно этого лота во-первых полная стоимость договора, полный пакет документов все ипотеки льготные там семейные сельхоз ипотека все проходит и центральной коммуникации а, а это, еще здесь газ меня, даже есть канализация центральная а у нас практически везде здесь лосс даже вот в этих соседних домах здесь центральная канализация свет вода и подключен газ то есть все условия получены и за газ доплачивать не надо если вы просто первый раз смотрите этот канал про недвижимость сочи то знаете что у нас есть такая штука как доплата за газ да, это вот до сих пор для меня непонятная история почему-то ты покупаешь отдельно квартиру и отдельно доплачиваешь. Почему ее не включают в общую стоимость? Никогда не понятно было, но да. делают так все. Поэтому на этом так акцентируется внимание. А еще очень важно, если здесь полная стоимость договора, это значит, что придет любая ипотека вообще. Прям вообще любая. И то, что документы на дом все получены, все по проекту. То есть это не как вот вы там, ну у нас очень бывает там договор подряда, предварительный договор, там. это все. То есть вы вот приходите, и сразу же выходите на сделку. И сразу же регистрируете на себя. Ладно, мы, значит, с вами затянули с обзором на крышу. но ну, Выглядит uh -huh. она вот так. Сюда можно вывести коммуникации. Как, в принципе, вот здесь вот в плиточку кто-то сделал. Там вот кто-то летнюю кухню сделал. Мангальчик можно поставить. Короче, все это делается. Одна часть крыши выглядит вот так. Вторая выглядит вот так. Все, что угодно здесь можно сделать. Лежачки, как хотите. Пока никакой здесь... проблемы нет. А Вот эта дорога будет продолжаться. Вот будет он, он имеет в виду туда... вот этот интервал. Да. Вот куда пойдет. И здесь будет раз, два, три дома И здесь всего лишь один дом То есть здесь не будет 25 домов еще строиться Это все закончится через год ну, Летом здесь будет на следующем все стоять Я еще хочу добавить отсюда Сказать, что много кто сейчас скажет Это склон, все уедет и так далее Вот обратите внимание на опорные стены То есть здесь как бы они есть И они удерживают весь грунт Никакой проблемы с тем, что кто-то что-то там думает Куда-то оползет, не будет Опорки сделаны нормально, они толстые плюс они под наклон, но все как положено, в общем, все реализовано. Пойдемте внутрь, теперь дома, посмотрим, как его можно распланировать. Тут на самом деле не так много вариантов именно по планировке, хочу еще вот обратить внимание ваше на лестницу, она большая, человечная. И мы оказываемся с вами на втором этаже, Второй этаж, на мой взгляд, подразумевает под собой большую спальню, именно ну, мастер-спальню, она вот отсюда начинается, и там у родителей собственный санузел. А вот эта часть планируется в две спальни. Одна вот в этой части, вторая в этой, и где-то вот тут выделяется санузел. У ребят также слайд-конструкция, алюминиевая вот такая дверь. Там приеду, да? да, она ездит, и вот такой небольшой длинный балкончик, он есть, на него можно выйти, и это круто. Активно вот еще идет работа. В принципе, со вторым этажом. Но ну, я думаю, что сюда в любом случае, если вы покупаете дом, нужно приглашать дизайнера, который вам сможет это все распланировать хотя бы по планировке. Но я крайне вам рекомендую подобрать дизайнера так, чтобы он вам еще и артикл всех материалов скинул. Вы сильно сэкономите на ремонте. Вы знаете, что мы просто занимаемся ремонтом, и мы в последнее время очень много с этим сталкиваемся. Что люди сначала себе напридумывают, потом доделывают, переделывают. Да, и все выходит сильно дороже, да. Но когда вы приходите к дизайнеру, конечно, он изначально вам, типа, заряжает прайс. Вы такие, да я сам дешевле сделаю. В итоге получается да, дороже. дороже. Люди, которые просто не первый раз делают ремонт, они меня сейчас поймут. И мы с вами спустились на первый этаж. Здесь большой санузел, какая-то большая гардеробка при входе. Там у нас хозяйственное помещение под лестницей. Можно сделать еще одну спальню. Для нее здесь даже есть проход, но я бы его заложил и оставил бы вот это место полностью под большую кухню-гостиную. Ну, а если кому нужна гостевая спальня, кому приезжают друзья и родственники, вполне себе, пожалуйста, делайте здесь спальню, гостевую, а да. здесь... А по этой стене у вас будет идти кухня. Есть но кухня будет тогда маленькая. Небольшая. Но вдруг у кого-то прям родственники, вот прям постоянно... Можно сделать сюда просто матовую перегородку, сдвижную ну, да. такую, туда поставить просто раскладной диван. И это будет часть гостиной. Если вы ей не пользуетесь, то вы ее раскатываете, у вас там телевизор стоит и так далее, но если что, можно его закрыть и использовать как дополнительное да. спальное место. И вот отсюда мы с вами говорили, что вместо машин, согласитесь, было бы очень круто, если бы у вас здесь был бирюзовый большой бассейн, а вот там, вот, где навален немножечко мусора строительного, там бы стояла собственная беседка. Это было бы здорово, когда ты просыпаешься не машиной, машину пускай... Машина здесь. вот в углу, там до них тенечек специально есть, Все, да. Все, тут даже думать не надо, здесь бассейн, тут выходит, здесь террасная доска, терраса, а, мебель, ротанговые. Туечки. Можно, да, можно сделать еще там перелу какую-то небольшую, чтобы там... Допить. Просто попытайтесь дорисовать у себя это в голове. Вы прям проникнетесь, насколько это будет круто. Вот вы обедаете всей семьей, и у вас... Синий переливающийся бассейн а, вместо вот этого в, серого Соляриса. В тот дом сходим. Может. Сходим, но он что же тоже еще не закончен ну, там еще. Бассейн, То есть бассейн, там бассейн есть, но это. А вот именно в этой части можно сделать баню. Просто сибиряки, которые приезжают сюда, они очень любят баню. Да ладно, сибиряки, вот из новгорода вы вот, каждую неделю в баню. Я каждую неделю в баню ходу, да. Вот здесь для нее есть место, идеальное, хорошее. Никакой проблемы нет, но сюда вы можете какие-то хозблоки, хозпостроечки поставить. Ну, короче четыре вроде сотки с половиной да не так много но все очень функционально все очень правильно и мы сейчас с вами сходим еще вот в тот дом вы посмотрите, как люди там запроектировали спортзал, запроектировали баню. Здесь запроекти... Да, я про что и говорю. Что здесь просто есть вот такая часть опорной стены. И она как бы сейчас не используется. Но вот мы сейчас с вами сходим, вы поймете, что даже ни одно окно не пострадает, ничего. Да, вот мы сейчас снимем вот это вот, как у нас здесь получается. Сколько места от опорной стены до дома. Вот, короче, смотрите. Вот это вот все место во первых можно присоединить к общей площади а сверху сделать залить плиту и туда унести спортивный зал кажется сейчас чувак что за херню ты несешь а вот теперь пойдемте с вами посмотрим как это уже реализовано и вы скажете блин да ладно прикольно это же реально зачем место пропадать если там можно там вынести спортивный зал туда какие-то дорожки но ну, тренажерчики штанги поставить давайте просто еще раз выйдем ну здесь я так понимаю вы все прекрасно понимаете Две-три машины спокойно влезут Ну въезд, раз, два И третья, если надо, там гости приехали Причем на вес сюда бьется Здесь можно гараж сделать В принципе, здесь. ну если уж прям рой ставни. Разыграться, гараж, Подъемничек сюда, краскопульт поставить Машины красить можно Сервису у дома прям Талям бы сейчас сказал, здесь я бы сделал пацанское место чтобы на барабанах играть, звук и запись. Короче вот 4 сотки вроде кажется, что... Мало, да. Вот кажется, здесь больше. Вот в некоторых проектах 4 сотки это мало, но там как-то вот так все... Сам участок непонятный, и там действительно ничего не сделаешь. А здесь можно реально, ну, нет. что угодно. Просто вот эти опорные стены, они, во-первых, вы экономите на заборах очень сильно. Ну да. И просто потом дополняете. То есть за это все можно привязаться, сделать навесы, крыши и так далее. Короче, запомните просто вот это место. Знаете, что его можно вот так накрыть. Во-первых, расширить общую площадь дома, если в этом есть необходимость, а сверху сделать тренажерный зал. Именно площадку под него, он у вас будет открытый, но можно сделать его и закрытым, конечно, с такими террасами, закрытыми окнами. Интересно, да, стало как? Оформляется Пойдемте типа посмотрим. без всяких проблем. Пойдемте типа, посмотрим, вот в этом доме просто точно так же уже реализовано. И когда вот мы сюда приехали, Артем сказал, пойдем, я тебе, говорю, сейчас покажу, как чуваки, говорит, сделали по приколу. Вот этот дом. Он точно такой же. У него точно такая же есть вот эта плита. Напомним, а, это застройщик. А, значит, опорные стены все доделывает. Вот, покажи, вот так они будут выглядеть. Вот так. Угу. А также в счет дома входит это ограждение и откатные ворота. Угу. Это не надо за это доплачивать. Это просто сейчас пока не готово, потому что собственник сказал, пока мне не ставьте, я еще пока тут, ну, занимаюсь стройкой, ремонтом и всем остальным. И в конце, когда все сделается, уже поставят чтобы не портить ворота в общем смотрите что здесь получилось здесь не было вот этой постройки вообще здесь появилась вот такая хозяйственная Котель. постройка под котельную газовый счетчик выводы значит все по коммуникациям там уже дальше идет разводка. то есть здесь будет висеть котел газовый это вот это угол дома который был изначально а вот дальше все, это просто место между опорной стеной и домом, раньше это было. которое пристроили. Вот пойдемте теперь в сам дом внутрь зайдем, пройдем его насквозь. Мы не будем сейчас вам показывать планировку, потому что он здесь прям большой какой-то на первом этаже получился. А делаем, да? Здесь бассейн. вот ну, такая большая гостиная, а бассейн у нас вообще с левой стороны. Да. да. Вот такую часть можно сделать под лестницей, в том доме да. также. Здесь вот санузел здесь аж целых две спальни, хотя это гардеробная. Это гардеробная, ну это и спальня. здесь спальня, да. И вот этого помещения изначально не было. Здесь появилась вот такая часть здесь. сауны, здесь, здесь санузел, здесь летняя кухня. А мы с вами через это все проходим мы оказываемся возле бассейна. Здесь зона чила. В общем, вот Сюда это. вот можно в тенечке поставить какие-то лежачки, можно их вынести туда. И есть вот такой вот бирюзовый бассейн. Представьте, что он бирюзовый. Коммуникация. Коммуникации. Привет. Можно было, на самом деле, сюда летнюю кухню увезти. Ну, в общем, это как вариант. Можно же сделать по-разному. Бассейн залили ему сюда. Здесь у него тоже тут своя терраса, я так понимаю, будет. Там у нас коммуникации бассейна, насос там и все остальное. У нас вот люди очень много говорят, что типа что это за бассейн, типа какая-то хрень. Но если в этот бассейн поставить противоток, то в нем да, можно так тренироваться, что вы устанете в нем плыть просто. Он, да, маленький, но потому что сам по себе участок как бы не гектар. Но если вы хотите спортом заниматься, окунуться, просто вот освежиться, этого это вполне, достаточно. вполне достаточно. И вашим детям покупаться в нем хватит. Бомбочкой засадить но его. В основном для детей и делают. Но, не, но блин, это... Я вот очень люблю бассейны, Нет, и правда не понимаю, даже... почему их не делают в каждом комплексе в Сочи. Правда, вот Дубай... Турцию, вот все, делают там сразу там с басиками. У нас только новые какие-то комплексы, и тут далеко не все делают с бассейном. Что за прикол, я не могу понять. А это мы все идем по пристройке, чтобы понимали. Вот здесь отдельный вход, то есть а, его не было изначально. Да нам конкретно этот дом и не интересен, то есть там мы не сможем же сделать отдельный вход. Я просто... Мы говорим да. про то, что вот, дом заканчивался здесь, вот это все пристройка. Именно вот в этой части человек сделает себе спортивный зал. Да, здесь у него будет идти забор, он его согласовывает. Ну, летний спортивный зал с небольшим таким навесиком. А, навесом. Сюда маркизов можно просто чик чик, -чик да, здесь навешивать. Да, площадка Турнички, него, там, брусья. Турнички, гантелички Вот он вышел, а, точнее, в бассейне сполоснулся или наоборот, потренировался. А, И потом как... можно даже отсюда прям прыгнуть. Ну, кстати, да, как вариант. В общем, здесь 100 квадратных метров ему добавилось. Ну, ну 8 ну, 100. 100 квадратов Полезный площадь, которую он реализовал под спортзал, а вы можете реализовать ну, в том доме. Там, получается, уже будет здесь еще один дом чуть повыше. Там можно залить, на самом деле, над парковкой да. и сделать там еще больше, чем здесь. Еще. И там получится квадратов Ну, около, около 150-200 да. там получится, только если ну, залить гараж, сделать перекрытие и вот эту вот всю часть за домом продлить. То есть, грубо говоря, ну там прям... Очень круто, может получиться, если сделать. А он еще сделал окно, кстати. Ну да. Второй свет в коридоре. Ну, в общем, на самом деле... А вон тот чувак, а, изначально был по проекту «Дом два этажа», он сказал, а, я хочу, не хочу эксплуатировать кровлю, я хочу третий этаж. Ему мало было этой площади, он себе сделал третий этаж, и это совершенно законно, потому что дома в высоту 8 метров а у нас по... Разрешению... Короче, по законодательству все здесь проходило, все 113. это можно было сделать, просто да. изначально... Я вот, например, ну, не считаю, что трехэтажный дом это комфортная ну, история. Да. Ну, просто кто-то посчитал иначе и сделал себе вот... Может, вот. у него лифт там, мы даже не знаем. Возможно, он себе там лифт даже поставил, потому что... Ну, и как вы понимаете, смотрите, как вот пойдем теперь посмотрим, как здесь вот реализовали. Мне нравится то, что здесь насадились. Можно я еще скажу, просто пока мы не отошли. Вот Многие коттеджные поселки в Сочи, когда они сдаются в эксплуатацию, передаются именно собственникам, Собственники начинают их сами достраивать. И кто-то там не доделает фасад, кто-то там не доделает, там не попадет в цвет и так далее. Здесь очень правильно, что это делает ему застройщик сразу. Ну, да. Что потом по итоге финальная картинка будет в едином целом. А не так, что он там покрасит в один цвет, плитку сделает, блоком не доложит. Ну, короче, вы понимаете, про что я говорю. Продолжай, Артем, извини, я тебя опять перебил. А, да, вот, а теперь мы, вот этот вот дом, а, я так понимаю, люди любят цветы. Вот обратите внимание, насколько вот, пойдем с высушением Он уже, кстати, смотрите, здесь у нас подсветка, подсветка. подсветка. подсветка. А, здесь у них газончик, автополив, цветочки. Смотрите, как вот он реализовал опорную стену, да, чтобы она вот не была совсем такой мрачной. Насадил здесь цветов, И как удобно поливать. Вот он вышел, вот так вот, их полил. Туда автополив просто ну и автополив, и все, да. и Не надо вообще ничего поливать. То есть, э вон там у него деревца какие-то растут фруктовые. В общем, вот представьте, вот она, когда будет готовая картинка, на самом деле, как это круто будет выглядеть. Мне вот на самом деле комплекс понравился тем, что здесь, вот я, если для себя бы смотрел, у меня семья, двое детей. А я откуда-то из Челябинска, там с неважно, вот я продал там у себя все квартиры, и мне нужно... Ты там... продал там дом, и тебе хватает и абсолютно хочется, да. здесь на то и же мне... самое. Я хочу дом, я не хочу 60 квадратов, я не хочу муравейник, я хочу свою территорию, бассейн, беседку, баню, спортзал, и тебе, ну, то есть, грубо говоря, ты плачешь 28 миллионов, ладно, давай посчитаем, сколько будет под ключ. ну, еще 10. 10, 12 ну, 10 12. 12, ну можно и все я смотря что делать, если да. ты не будешь делать бассейн, если ты не будешь заморачиваться с этими перекрытиями, то, то ремонт в таком доме, вот самый минимальный прайс это 5, да. 5 миллионов это будет очень и простой уже, ремонт жить. и у тебя получается 28 плюс 5, ну типа 33 33, 33, 33 миллиона, 240 квадратов почти за 33 миллиона кровля, 4 спальни и еще раз да, мы вам напомним, что квартиры вон там стоит с ремонтом 66 метров, район районе 28-29 миллионов. Можно, конечно, дешевле найти, но не сильно. В Учдере строится коттеджный 35 поселок, 35 000. в Черне еще строится. еще строится. Сочи парк 19 миллионов за 54 квадратных метра и также там все ипотеки. Просто Сочи парк работает на тему, что у нас все ипотеки, у нас все проходит, ну, да. Вам приходите к нам, Здесь, кстати, у нас сам. будет классно. Здесь все то же самое, только это дом, который в 4 раза, в 5. 5. В 5 раз больше, чем квартира в Сочи парке И чуть-чуть дороже И самое главное, вы можете пользоваться всей инфраструктурой Когда вот построится Сочи парк с кислородом Я имею в виду школа, сквер МФЦ, вся коммерция Это все вот находится в километре Вы можете туда приезжать гулять ну как сейчас делают люди приезжают минозера со своими детьми там и гуляют их выгуливают площадь. и привозят их домой потому что в сочи в основном дома представлены вот так то есть это отдельно стоящий дом а, у там него там. нет территории вообще никакое слово совсем там нет никаких площадок это просто вот ну вы купили коробку все. А ты это, получается, сейчас про минозера это сказал? Это значит, что люди отсюда спокойно могут к тебе туда, Минозера, спокойно, ездить да. и гулять? Спокойно, ну, а понимали, будет? Чтобы вы понимали, мы даже в баскетбол ездим играть к нему на Минозера. Ну, потому что бесплатных больших площадок больше все очень Да, ладно бы они были бы еще... Платную-то найти сложно. Вот, например, на пляже ты хочешь вроде заплатить, поиграть, ты приходишь, там занято, занято, занято, занято, к ним пришли, у них свободно все. А, Олег, вы знаете, он у нас на канале часто появляется, он со своей дочкой частенько ездит в Минозера, чтобы она там играла, там реально очень крутые. Отсюда до Минозер, но ну, вот Артем у нас приехал на мопеде, вот, без три, шлема. Три минуты. Три минуты. Три минуты, вот просто направо и поехали. И сюда, кстати, идет асфальтированная дорога, она никакая не бетонная. Ну вот она, такая... она вот такая вся. Не проселочная там какая-то, как вы, может быть, могли бы подумать. Вот, в принципе, соотношение цены, качества и перспективы, вот именно на будущее, вообще, я считаю, шикарное. То есть это предложение, предложение ниже рынка и плюс без всякого геморроя. То есть здесь никак... нет подвохов там с документами, нет подвохов там со совсем другим, все коммуникации центральные, центральная канализация у нас даже элитные дома бывают иногда с лосом, который стоит там по 70 миллионов, а здесь центральная канализация, это огромный плюс. в общем тут больше нечего добавить мы рассказали вам все плюсы все минусы, которые вы здесь можете встретить действительно место очень вот прям очень хорошее но для того, чтобы это все понять, нужно просто сесть в машину вот вместе с нами И mm -hmm. доехать до сюда, самого центра Вы поймете, что это все очень близко, очень комфортно Самое главное тихо и инфраструктурно Но если вы, например, сейчас находитесь не в Сочи И не можете сесть на в машину То Артем может выйти с вами на видеосвязь прицепить камеру. прицепить камеру просто И в режиме онлайн он покажет вам, как до сюда ехать Сколько времени это занимает, какие дороги. И самое главное сделать это без пробок, потому что мы этим летом все перешли на мопеды. Да, это спасение в городе Сочи, реально. С пробками здесь, к сожалению, пока лучше не становится, особенно если ватер надо. В общем, господа, ссылочки у нас, как обычно, указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, и мы с удовольствием покажем вам дом. Он остался здесь единственный, один такой. И он очень круто подойдет в альтернативу квартире, причем вы не потеряете вместе ничего вообще. Ссылки внизу, вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.